Dream, so... Аптечку брось на no! <laughs> Ты че учел? <laughs> в кайф или uh -huh. а я хотел сказать тем временем то что uh -huh. у нас там немножко не записалось, поэтому мы проходим уже с этого уровня с лягушек перед этим там не очень много всего было херня да, мы не могли пройти да. Полчаса. Нет, это как раз-таки-то записалось. Да? да? Нет, в смысле этот уровень с лягушками. А, ну да. Ну, лягушки, в принципе, ну к ним можно подстроиться, но вот последний где типа игровой автомат, типа однорукий бандит. Это пока тяжело. Одна рука дел. твою мать. На ну, тебя так ради действует или чё? Нет. Чистый э, разум не угу. Как-то... Короче, без негатива я Что, Ты ему 5 дал? Не знаю Ой, а вот это вот трудно для меня По мне лучше этих львов проходить Спаси! Спаси! Ну я лечу! А, это ты? А, это я? Ну, так ты я же сдохла, почему? Ты сдохла? Да, я же красная. А чё не орешь Спаси! Так я вот только начала, и ты начала на меня кричать, спаси, блин! Ну ты виновата. Я ж не поняла. Мне кажется, мы у них вообще хапанять не можем, тут просто, типа, стадии. Мне кажется, отнимаем. Ну, не зря же их надо бить. You know? What I Путь-путь. Mean. <laughs> Мне кажется, просто после игровых автоматов та же стадия будет, те же стадии. Понимаешь, а сколько мы им сейчас несем, типа, столько у них будет. Мне кажется, так. Надо под правой, под левой его ногой стоять, походу. Тогда четко. Так что, запускай свою тему-то. Нормально мы ему надамажили, да? Блин, у нас по одному ХП. Я буду это лопать, да? Угу. Тигры. Лев. Я ж прыгнул. Я ж спас. Так. Ты видел, я сам из себя пью? Да. Путь-путь. Путь-путь. Путь-путь. А давай вместе этот штуку нажмем. Давай. Okay. Ну вот это супер удар. Давай. Сейчас у, у меня. У меня есть. Давай, давай нажимай. давай. нажимай, нажимай. А, вот это такая же. Да. Я думала, у нас Так нам будет. же ее дали. А, а я красная, блин. Я на тебя я грызок. У меня трубочка грыза. Грызаная. Да как так? А? Не успел. Не успел. Чипсы бы сейчас. Ты справишься. Давай. Еще. Еще. Еще. Не говори. А как ты так? Что так? Я не... Зачем ты мне говоришь это, блядь? Объясни мне, пожалуйста. Я спокойно... А чё так? А почему так? Я чипсы хоть. Ты дрофлишь, что ли? Ну я стараюсь, сижу. Я вообще не буду разговаривать. Чё, как так? Я не понял. Что ты имела в виду? Чё ты имела в виду? Че ты имела в виду? Ну скажи, ну мне реально интересно. Ну, ты так телепортнулся? Ну так это вот это я э, за три голды купил. А, ты все, что я хотел блин узнать. Вот так. Mm -hmm. Ничего. Тварь конченая. Ты что там творишь? Нос почесался. Ой. Че? Не нормально. А это ты, а это я. А я думала, типа, на паузу я... Все я тоже думал, то, что, ну, типа, у него от... отменится анимация. Глумится она сидит. А, каждая третья, да? Как тебе такое? Путь, путь, путь. Да как че меня не задамажил? Вроде как. Да, вон смотри, он сразу это вроде просит. И ужас да. Вообще... Ты можешь тоже отбивать, если тебе ближе, если тебе интересно. Опять лев. Где что я? Извини, но я не могу помочь. Да уж овощи были полегче. Да А, mm -hmm. он так делает, да? Полнейший гнор А чё стоишь ты? Да у меня завитает ковище Я по шляпе получил По а какой? Полсатый <соспит> <соспит> <соспит> Я не понимаю. Может этот пак уровень не для нас? Да, вряд ли. Это легкое. это я уже прив... Выключен, мудак. Я просто моргнул и не заметил сраную монету. Все собрались, да? Mm -hmm. Все, путь путь, путь путь это легко. Путь путька и нас не возьмешь, да? Mm -hmm. Зачем я каждый раз это делаю, У меня каждый 4 раз? Хп. Умница, путь путь. Тебе путь путь. Давай я первый нажму. Может мы быстренько пропустим этот уровень? Хер, да? Или нет? Или может он определенное количество раз постоянно делает? И нам вообще не обязательно убить? Но я сомневаюсь, что нам не обязательно А, меня не заделал. Достала монетку, блин. Бля, тигры эти. Бля. Эти сраные тигры, я их ненавижу. Если выпадет три змеи, я проду, я тебе отвечаю. Но эти сраные тигры, они меня очень напрягают Надо дико. больше хп ставить до этого тигра. Да. Путь-путь. Давай вот здесь по попробуем максимально. Паскуда маленькая. Да? о Нормас. А, ты тоже подфидонила? Нормально, нормально. А вот это вот я не понимаю. Так сделал уже, что не понимаешь что? Давай ты первая. Жахай. Ой, мой ладец какая. Я думал, у меня уже готово. Не готово еще? У меня там. Готово. Смотри, сори, она. А. Я думал, за деньги. Вон, вроде просит, смотри. Купи давай. эту штуку, я тебя умоляю. Какую? Которая у меня. На монетках не потеряем здоровье, давай. Срань. Конченая. Что за бык. Бык. Поняла? <пух> Чё за бык? Да что, давай какой-нибудь другой уровень попробуем, отвлечемся снова придем сюда. Ну это какой-то пипец, Макс. Может, ты купишь все таки то, что я тебе рекомендую, чтобы нормально уворачиваться? А куда идти-то? Вы Один. предлагаете, меледи. А, нету больше. Ну вот, срель, какой-то есть. Оп Опасная трясина, погнали? Тянук, телегрант. Что такое тянук, делегрант? Опять босс какой-то? А что он такой довольный прыгает? Не знаю, ему нравится. Ладно, хоть тут, ну, инту, инту, инту, инту, инту, интуитивно понятно, что делать. Да? У меня не очень сложно. <звук> Сколько мы прошли? А, нормально. Нормально, нормально, поля, нормальный, да? Да я просто по тупом вообще сделал. Стой между центром, типа, и самым краем и все. Поняла? Блин, у него походу хп много или я хз. Как-то мы его долго бьем, да, до второй стадии. Он вот сейчас на меня, да? тяжело да бить из-за этого охренеть у нас вынес ну через верх видимо оружие по какой-нибудь другое, да поинтереснее чем пальчик просто тварь кончена. ты видела Такой урод отстанет от меня. Я он направо прыгнул, видела Черт, Ч ⁇ бы и пройти Могу постараться и лучше. Чёрт. Папа мог бы сделать лучше. Да? Да. Папа с заданием не справился. Да? Да. Ты же понимаешь, что на всем Ютубе поймет это только два человека. Это ты и я. Как ты, ты кайфуешь? Да? Угу. Где я? А? Падла? Фу, нормально выжили. прям в него рывок, пожалуй. Нет-нет-нет! Я не достаю. Беги-беги-беги-беги! Я нажал! У меня просто клавиатура в воде! Господи, кот напугал.